Купил такой костюм с моткетной сеткой. Задим его, пожалуйста. Размер... Так, размер 48,50, экспедиция 1567 рублей стоит. Также я купил... Дай, пожалуйста, дальше. Также я дальше купил вот... Круги, опять же, нашли в машинку. Пока мне не хватило. Сороковой взял. Штукатурку хорошо берет и Потом уже, как бы, в дальнейшем буду пробовать на вот эту своей шкурки, которые у нас там выдают. вот а то они слишком дорогие. Вот такой клей попробую использовать. Клейпова. Столяр. для петли работ эластичный морской прозрачный шов шпатель купил такие ножи для обоев это 25 миллиметров это на тот ножик 25 миллиметров вот такие взял лампочки led они хорошие Вот они, пластик, их можно. ну когда шкуришь, она не разобьется, даже если она разобьется сама, это пластмасс. У меня один знакомый, который занимается натяжными потолками, сама там это внутри все остается, как бы используется дальше, как прожектор маленький такой, LED. Вот, хорошая говорит, лампочка, а то у нас постоянно при шкурке разбивается. Вот, пожалуйста Когда шкуришь, он вообще хороший Вот опури а даже можно бить 25 лет гарантии Уплотнитель для дверей Окун дверей Все купил я Как обычно В магазине Леруа Мерлайн Вот наша кошечка ходит бегает, Уже подросла Маш, она любит играть с пакетом Все. обои подрезать 60 ну вот сколько он, миллиметров мы взяли 450 миллиметров фасадный шпатель нормально очки такие взял те потеют крафтер ну, для штук машинки там чтобы работать с ними те очки потеют это а по чеку все вот здесь, кому надо, то Общая стоимость 2,916. В дальнейшем буду пробовать вот эти круги переделывать, ну, как-то или клеем что-то. Вот эта часть у него остается, она хорошо липнет. Поэтому вот в эту сторону я буду что-то свою шкурку как-то буду приделывать. Спасибо за просмотр.